Всем привет, это World of Games, и сегодня у нас игра Tom Clancy's Ghost Recon Wildland, очередное детище компании Ubisoft. Почти все мы боимся смерти, но для наркокартеля санта Бланка, смерть самый верный союзник. Они боготворят ее, поклоняются ей, они убивают тысячами без колебаний, они торгуют смертью на всей территории Южной Америки и не признают никакой власти. Как победить врага, который не боится смерти? Можно атаковать неожиданно, находясь на расстоянии. Вилленс – это тактический шутер с открытым миром, десятая часть франшизы Том Clancy's в Ghost Recon. Открытый мир в данной франшизе будет представлен впервые. Разработка игры началась в далеком 2012 году. А официальная презентация состоялась только на E3 2015. Ubisoft заявила, что в Wildlands будет самый большой открытый мир за всю историю ее игр. Для создания реалистичной Боливии разработчики две недели прожили в стране и провели консультации с местными жителями. Ладно, хватит сухих цифр, перейдем к сюжету. Действие происходит в Боливии. В игре эта страна является крупнейшим в мире поставщиком наркотиков вроде кокаина. Поставками управляет наркокартель Санта-Бланка, влияние которой дестабилизировало регион. Укрепление наркокартелей беспокоит правительство США. Наркоторговля становится всемирной угрозой. Поносить удар! в когда враг меньше всего этого ожидает. Уничтожать по отдельности и никого не оставлять в живых. Поэтому специальный элитный отряд американской армии-призраки отбывают в Боливию, чтобы вскрыть и ликвидировать порочную связь наркокартеля и правительства страны. Геймплей игры не менее интригующий. Действие игры происходит в современности, поэтому доступный арсенал типичен для современных армий. Тем не менее, присутствуют дроны, которые могут и атаковать врагов, и помечать врагов и цели. В игре 9 видов местности, от гор до пустыни. Динамический цикл день-ночь и погодная система. Станьте их настоящим кошмаром! Не давайте им передышек, сбивайте с толку. уничтожайте все на пути. Вам решать, кого оставить в живых, а кого нет. Выполнение определенных миссий днем позволит игроку легко обнаруживать врагов, а ночью пользоваться тактическим преимуществом, поскольку ночью легче использовать укрытие. В игре большое количество транспортных средств, в частности, грязевые мотоциклы и пустынные баги. В отличие от предыдущих частей, наличествуют побочные миссии. При выполнении миссии игрок может разными способами добираться до места начала миссии. Это может быть прыжок с парашютом, с вертолета или езда по суше. Выполнять задачи можно также разными способами. Стелс, ближний бой, применение приспособлений дальнего и ближнего воздействия. Между миссиями игрок может свободно изучать мир. В игре есть аванпосты, которые игрок может захватывать. Есть механика захвата врага в качестве щита одной рукой и параллельной стрельбы другой рукой. Вне миссии игрок может взаимодействовать с неигровыми персонажами, развивать с ними дружеские или враждебные отношения. Среди таких персонажей могут быть граждане, правительственные лица и мятежники. Увидеть врагов, которые не боятся смерти. Надо действовать изнутри и заставить их самостоятельно уничтожить друг друга. Персонажа можно оснастить предметами, найденными на трупах врагов. Обновлению подвергнутся также оружие и снаряжение. Креативный директор игры говорит, что искусственный интеллект не будет заскриптован что у него будут собственные мотивации и повестки дня. В игру входит кооперативный мультиплеер для четверых человек и одиночный режим, в котором игроку помогают три компьютерных напарника. С вами был World of Games. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!